Вязники. Улица Ленина, 6. Телефон 2-56-95. КПК ВИИ Вязники. Состоит ЦРО Народные кассы «Союз-Сберзайм». Свидетельство 52, номер 004-78-53-45. Регистрация номер 211. ИНН 52-56-108-92-6. ОГРН 111-525-60-12-871. Заемщик должен являться пайщиком КПК ВИИ Вязники.